Каждый стремится сохранить и приумножить свой личный капитал. Одним из самых популярных и надежных способов является банковский вклад. При этом иногда банки прекращают свою деятельность, и у людей возникают вопросы. Кому обращаться и как вернуть свои деньги? Каким образом граждане застрахованы от потерь? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты из стран Евразийского экономического союза, Европейского союза, Ближнего Востока, собравшиеся на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов из разных стран. Ее организовала Российская Государственная корпорация Агентства по страхованию вкладов совместно с Евразийской экономической комиссией. Ключевой целью конференции стал обмен лучшими новыми практиками в сфере защиты прав вкладчиков. Появились некоммерческие организации с 2020 года. Защита распространяется не только на малые предприятия, но и на целый ряд социально ориентированных некоммерческих организаций. Включился механизм защиты временно высоких остатков. Если у человека по объективным причинам на счете образовались крупные суммы, скажем, от продажи квартиры, то мы защищаем в течение там, трех месяцев такую сумму не в пределах обычного лимита, а в пределах повышенного лимита до 10 миллионов рублей. Есть возможность задуматься и реализовать электронные выплаты, то есть возможность клиентам общаться с страховщиком и обращаться с страховкой, не приходя лично банк-агент, а обращаясь через электронные каналы. Для каждого периода развития финансовой системы любой страны характерны свои особенности, возможности и риски. В том числе те, что могут привести к банкротству банков. На это влияют как макроэкономические факторы, так и конкретные решения и шаги их владельцев. Но развитие системы страхования вкладов позволяет избежать повторения громких историй с 90-х годов, когда клиенты теряли свои деньги и так и не смогли их вернуть. Мы всегда рекомендуем вкладчикам избегать попадания в кредиторы и реально это сделать совершенно нормально. Достаточно распределять свои средства между несколькими кредитными организациями в пределах того лимита, который обеспечивает система страхования. И тогда задумываться о том, что банк не сможет погасить часть кредита просто не придется. В рамках международной конференции представители разных стран также обсудили проблемы внедрения национальными системами страхования вкладов международных стандартов и режимов урегулирования несостоятельности банков. Также спикеры поделились практическим опытом организации и администрирования таких систем в своих странах. У нас э, дифференцированная система сбережений. Самый минимальный порог – это э, в иностранной валюте э, вклады. Они гарантируются до 5 миллионов тенге. Это чуть больше 10 тысяч долларов Следующие это обычные вклады, по ним порог гарантии 10 миллионов тенге, то есть около 22 тысяч долларов. И у нас есть особый вид вклада сберегательный, он имеет ограничение на снятие, но по ним самые высокие ставки. И, как правило, это долгосрочные вклады больше 12 месяцев. По таким сберегательным вкладам у нас с 1 января этого года 22 -го, был повышен порог до 20 миллионов тенге. Это почти 50 тысяч долларов. К 2025 году организации «Страховщики депозитов» хотят гармонизировать законодательство в сфере защиты вкладов. Это даст большой толчок к развитию единого финансового пространства. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, «Универньюз».